Итак, преуспели одну из ком, из гонсаниер сделать уже, то есть такая маленькая комнатка гансонера. то есть чтобы кто не знает, с туалетом, ну вообще-то и кухонька должна быть, вот такие как бы комнатки маленькие. Здесь будет раковина там душевая, ну вот как-то так сейчас. Закидываем раствором, закидываем раствором, ребята закидывают, и потом уже можно будет штукатурить. Ну, электрика, конечно, пойдет, сантехника, и потом уже штукатурка.